Глаза твои слепнут в рыданиях, В них мечутся ужас и страх, Окажется свет ликования, Искрится в твоих глазах, Летят синеватые искры, И сердце, в котором весна, И в воздухе ясном и чистом, Пьянящего хмеля волна, И в воздухе... Чистом, пьянящего Хмеля волна. В душе твои света Безбрежность и вечное Утро любви Таят первозданную Нежность, те жгучие Искры твои. Зачем же не молкнут Рыдания, к чему и кошмары и страх Когда этот цвет ликования Искрится в твоих глазах Когда этот цвет ликования Искрится в твоих глазах Летят синеватые искры, И сердце, в котором весна, И в воздухе ясном и чистом, Пенящего хмеля волна, И в воздухе ясном и чистом, пенящего хмеля волна.